Привет, меня зовут Яна, и сегодня мы поговорим о новостях. Первый день чемпионата мира, 14 июня, в Петербурге открыли фан-зону для футбольных болельщиков. Увидеть игру сборных России и Саудовской Аравии смогли около 15 тысяч петербуржцев и зарубежных фанатов. Городские власти при организации фан-зоны постарались, установили самый большой экран в городе, современную саунд-систему для эффекта присутствия на стадионе, а также обеспечили бесплатный вход на территорию. Кроме того, сложилось впечатление, что в связи с чемпионатом наконец-то попал под амнистию российский флаг. толпы людей с флагами больше не смущают сотрудников полиции, как весь последний год, когда сторонники Навального также гуляли по городу, а возвращались домой уже спустя 30 суток из спецприемника. Во время чемпионата мира по футболу ликуют не только болельщики, но и местные рестораторы. Однако эффект от Мундиаля каждый почувствовал по-разному. Владельцы некоторых заведений ощутили неожиданный рост посещаемости и прибыли до 50%, хотя специально не готовились к обслуживанию футбольных фанатов, в то время как другие заметили, что продажи снизились. Бизнесмены уверены, что именно городские власти могли спровоцировать упадок их прибыли, поскольку за три недели до начала матча решением комитета по контролю за имуществом в городе было снято несколько тысяч торговых вывесок и снесено 30 веранд. При этом чиновники игнорировали тот факт, что нарушения исправлялись и оспаривались в суде. По словам рестораторов, отсутствие вывесок в высокий сезон может лишить заведения третьей выручки. Это побуждает многих предпринимателей ставить столики на улице без разрешения. Чемпионат мира по футболу также оказался прекрасной возможностью отвлечь внимание граждан от важного законопроекта. 14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о поэтапном повышении пенсионного возраста. Теперь для достижения пенсионного возраста женщины будут работать на 8 лет больше, до 63 лет, а мужчины и вовсе до 65. Но не всех россиян власти удалось бесследно одурачить. Законодательная инициатива вызвала широкий общественный резонанс и резкую критику. По всей России люди выходят в одиночные пикеты – Положением дел возмущены независимые профсоюзы. на сайте change.org появилась петиция, которую подписали уже более миллиона человек. Ну а мы решили выяснить, как петербуржцы относятся к данному законопроекту. Наверное, вы знаете о том, что недавно правительство повысило пенсионный возраст на 5 лет для мужчин и на 8 лет для женщин. Как вы к этому относитесь? Но Путин обещал, что этого не произойдет. Я верю Путину. Слушайте, у нашего правительства очень много решений, которые они постоянно принимают. И с каждым разом хочется все больше и больше пролюмить себе череп в Паунули. У нас настолько маленькие пенсии, что хочешь не хочешь, тебе придется работать, пока ты ходишь по этой земле. Ну, я думаю, что просто им денег не хватает. Пенсионный фонд – это такой очень удобный инструмент грабежа. Естественно, они не хотят его выплачивать людям. Я считаю, что это неправильно. В первую очередь это касается моих родителей, потому что они сейчас в предпенсионном возрасте. И получается, что всю свою молодость они отдали того, что работать, работать, работать. И вот-вот надо было выходить на пенсию. И так получилось, что пенсию... Передвинули на чуть подальше, поэтому я против. Я думаю, что бедный пенсионеры не успеет пожить на своей пенсии. Надеюсь, что когда-то наше правительство начнет думать о своих гражданах. Да никак не отношусь. Я не верю в наше государство. Наверное, против этих мер, потому что я не считаю, что у нас достигнут тот уровень жизни, тот уровень здравоохранения, при котором большинство пенсионеров будут доживать до этого возраста. Как бы Путин в 2000 каком-то году говорил, пока я президент. Пенсионный возраст увеличен не будет. В 2017 году он говорил, типа, я принципиальный человек, я сдерживаю свои обещания. И что мы видим сейчас? Пенсионный возраст увеличивают. На этом все. Подписывайтесь, здесь говорят правду. 14 июня в 6 часов утра прямо в парадный, собственно дома полиция задержала сторонника движения «Весна», активиста «Открытой России» и волонтера штаба Петра Трофимова. Его доставили в Петроградское РОВД в качестве свидетеля по уголовному делу, но из за дела полиции Петра увезли в психиатрическую больницу на улице Грибакинах в отделении тюремного типа, где содержатся осужденные и подозреваемые в совершении тяжких преступлений, таких как убийства и изнасилования. Петра составили подписать согласие на госпитализацию и поместили в больницу на 30 дней, якобы для проведения экспертизы. И если арестами на 30 суток уже никого не удивишь, то с принудительным заточением активиста психиатрической больницы мы еще не сталкивались. В Петербурге снова давит на арендодателей. 16 июня Центр ЛГБТ-фанатов лишился своего офиса на Конюшной площади. Активисты известного в Петербурге образовательного проекта «Трава» хотели открыть в бизнес-центре резиденция так называемый «Дом разнообразия». По замыслу организаторов, этот дом должен был стать безопасным и дружественным пространством для болельщиков и горожан, а также площадкой для дискуссий, просмотров матчей и разнообразных выставок. По словам активистов, проблема с помещением возникла из-за давление местных властей на собственника офиса. Однако, всех не запугать, организаторам Дома разнообразия все-таки удалось провести презентацию новой площадки для фанатов и найти новый офис в Бертгольд-центре на Гражданской. В ночь на 16 июня 30-летний уроженец Циркутской области разбил окно в Павловском дворце и пробрался в покой императрицы Марии Федоровны. Четыре часа мужчина бродил по роскошным комнатам, выпивал, закусывал и даже прилег поспать. Из дворца вышел не с пустыми руками, забрал с собой бронзовую статуэтку ополченца стоимостью 5 миллионов рублей, полученную музеем еще в 1814 году. К счастью, ночного гостя быстро нашла полиция. В тот же день со статуэткой в руках его задержали на Осенней площади. Мужчина заявил, что нашел экспонат в канале. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать на колокольчик под этим видео, чтобы не пропустить следующее.